Разбирайтесь дальше. Внимательно изучайте вопрос, как приготавливается каждое блюдо и как оно состыковывается друг с другом технически. На плите все, что стоит, должно работать. Если мы на плиту сгружаем какой-то мусор, или неиспользуемую посуду, или еще что-то, уже плита работает неэффективно. Поставили мы с вами плиту на холодильную базу. Очень удобно. Но если я в этой холодильной базе ничего не храню, какой был смысл ставить плиту на эту холодильную базу? Выброшенные деньги. Но если у меня рядом с плитой нету полки, где у меня хранятся сковородки, а я при этом ставлю вниз холодильную базу, это нелогично. Потому что мне бы сковородку взять еще одну для приготовления следующего блюда, а я за ней пойду на моечную. Потому что запаса сковородок нет и нет где их держать. Нелогично. Поставил я рядом с плитой гриль. Не разделил это никакими разделителями и так далее. С гриля все, что там шкварится, летит ко мне на плиту. Если у меня на плите что-то открытое, все попадает на нее, все грязное, включая стены и так далее. Нужно ставить фартук, нужно разбираться, как бы, что готовится. И если у меня гриль 14 или 12 или 16 киловатт, рядом плита 12, 14, 16 киловатт, надо понять, что это о -о -о, огромная мощность, такая серьезная батарея в 20 с лишним киловатт. И нужно понять, хватит ли мне в ресторане как бы киловатт на все это дело. Потому что а, при коэффициенте использования 0,6-0,7, да, мы то есть, понимаем, да, что у нас все единовременно разом не работает. И мы поэтому вам говорим, что коэффициент использования 0,7 да, при пиковой стопроцентной мощности. То тут, для того, чтобы разогреть гриль, вы его включили, у вас уже пик. Тут вы включили плиту, у вас уже пик. И стоит вам включить какой-нибудь рядом вафельницу или срань, все, в ресторане срабатывают э, автоматика, ничего не работает и так далее, потому что потребляется огромное количество мощности в никуда, вы просто включили для разогрева, и ваша сеть это не выдерживает. Удобно, когда у вас на кухне целиковые острова, конечно удобно, удобно, когда в них много плит, да, конечно удобно, но еще более удобно, когда вы правильно встраиваете эту плиту, потому что если просто встройка, и вы вложили плиту как элемент, да, это удобно с точки зрения замены, но мы изначально не планируем, что ее придется менять. Мы планируем, что в случае там, беды или э, какого-то обслуживания, мы поменяем комфорку. Но если вам плиту не вварили у вас нет этого шва, который э, сохраняет жесткость конструкции, то это очень неудобно, потому что вы начинаете двигать какими-то предметами по плите, и она начинает как живой механизм ходить в, в то место, в которое вы ее врезали. Вы это можете видеть в домашних плитах. Со временем, когда деформируется стойка, да, и э, столешница от влаги, если она из ДСП или из МДФ, начинает деформироваться, у вас вылезают края плиты э, встроенной части, и когда вы начинаете двигать что-то по плите, у вас плита начинает ходить ходуном, и туда начинает попадать еще большее количество грязи и так далее и тому подобное, это недопустимо, равно как недопустимо встраивать плиты в деревяшку, то есть э, был до этого у всяко разных людей восточного и южного характера, что им металл не нужен, можно все встроить в столы, как это в бытовых кухнях, нет, нельзя, ребята, это большая ошибка, сама плита имеет вес, а конструкция, в которой она встраивается, должна иметь жесткость, если я встраиваю в столешницу из МДФ, которая опирается только влево, и слева и справа на края какой-то конструкции, чем больше я нагружаю плиту и рядом врезаю еще одну, тем больше вероятность того, что столешница лопнет и все это провалится вовнутрь, обожгутся люди, испортятся продукты и погибнет плита. Все делается из металла для того, чтобы увеличить жесткость, удобство, избавиться от эффекта качели и так далее. Когда мы с вами используем плиту в островных частях и понимаем, что у нас от плиты зависит так много, что мы и влево, и вправо, и вперед отдаем, конечно, требуется какая-то промежуточная полка и какие-то элементы, на которые вы составляете э, с плиты э, горячую посуду. И вы должны понимать, что составляя на металл меньше вероятность того, что что-то с металлом случится, нежели, чем вы поставите горячую сковородку на ДСП или на искусственный камень, и в итоге в месте соприкосновения э, будет образован он либо валдырь от температурного удара либо что-то еще, поэтому все из металла все везде из металла для удобства для э, удобства мойки, мытья обработки, чистки и так далее давайте про ручки теперь поговорим у каждого производителя есть особенность в изготовлении конкретной ручки с его логотипом или с узнаваемым каким-то символом и так далее. И все ручки разные. У кого-то есть пьезоручки, которые как будто вы двигаете шарик, который попадает в пазики, вы чувствуете таким образом переход. У кого-то это просто щелчки, у кого-то это параллельный нагрев, как знаете в, в турбомашине, и у вас там растет какой-то элемент. А у кого-то это электроника на ручке, как в рациональной и так далее в любом случае не имея привычки, надо разобраться и почувствовать, какая температура. Поэтому есть как бы, такой период обкатки, когда перед запуском ресторана вам дают... Э, вы, вернее, берете неделю-две на прогон меню, и в том числе на обкатку оборудования. Потому что задача повара как раз привыкнуть к этим ручкам и ежедневно на них работать. Какой-то догма о том, какой должна быть ручка, не существует. Она просто должна быть удобной. У Малтени это красивые барашки, у Анджелы по это красивые треугольнички, у Морены это снежинка, у Силка это лепесток, то есть у всех компаний какая-то своя ручка, у кого-то она из металла, у кого-то она из пластика. Главная задача ручки это поворачиваться и не, как бы не падать на пол, да, чтобы повар там за ней не лазил никуда. И повар должен ощущать в каком положении ручки какая температура. Примитивные варианты, еще раз повторяю, это движение ручки. Более сложное это некий индикатор, который показывает, что комфорка включена, какая на нем температура. Желтая лампочка говорит, идет нагрев или не идет нагрев. Управление духовкой и управление чем-то, что есть еще на плите. Дорогие бренды делают сквозные плиты, то есть не плиты, а духовки. Плита стоит на базе, под которой духовка и духовка сквозная. То есть люди, работающие за островом, с двух сторон могут загружать в духовку противень для приготовления еды и управлять, соответственно, сверху элементами. Все это для того делается, чтобы максимально оптимизировать место использования на островных кухнях, с одной стороны, с другой, чтобы не передавать это сверху, потому что не хватает места, передавать это снизу. Это достаточно дорогие элементы, чтобы их освещать именно в сегодняшнем модуле, но... Если вы проектируете кухню вместе с сотрудником, который не является поваром, вы должны понимать, что сотрудник, который проектирует, скорее всего, старается просто собрать квадратики друг с другом. А вам надо общаться с вашим шефом, который понимает, что он на этой плите делает и для чего он ее использует. Потому что если у вас, например, идет большое количество гарниров или большое количество картофельного пюре, плита для приготовления в данном случае не очень подходит. Лучше поставить небольшой котел со взбивалкой для картофельного пюре или рядом поставить жаровню, для того, чтобы в нем приготовить большое количество гарнира, особенно если у вас столовая, особенно если у вас какое-то банкетное меню и так далее, потому что на плите не хватает места для достаточно большой сковороды или очень большой кастрюли. Не надо делать перья, не надо делать и не до, когда не хватает, и не надо делать пере, когда у вас четырехкомфорочная плита на одну треть или две трети перекрыта гигантской сковородкой. Это неправильно. В данном случае нужно уже ставить рядом жаровню. И если вы, к сожалению, не можете ее рядом поставить, значит ваш концепт был угадан некорректно. Это надо понимать изначально, потому что в противном случае вы будете говорить, «Послушайте, у меня индукционная плита не работает». Конечно, не работает, потому что у вас металлическая поверхность перекры перекрыла две трети этой плиты, и непонятно, какая комфорка в каком случае должна включиться. Ведь индукционная комфорка требует, чтобы вы поставили относительно центральной точки кастрюлю с диаметром не меньше 10 сантиметров, потому что чем больше поверхность кастрюли, тем лучше намагничивается. Но если кастрюля огромная, то нагревается то -то у вас только в том месте, где намагничивается, а дальше электроны разбегаются и не успевают эм, создать вам необходимую температуру. Получается какой-то однобойки нагрев в одном месте. Это же это все равно, что вы включите цветок газа и будете нагревать только одну треть кастрюли, а все остальное будет там как-то, э, не пойми как перемещаться, нагреваться и так далее. Неправильно. Есть абсолютно логичные, интуитивные вещи, которые вы должны совершать. Если вы с поваром разобрались в том, что вы каждый день кормите на бизнес-ланч 600 человек, вы должны понимать, что котлеты за раз на плите вы не обжарите. Вам нужно иметь полуфабрикаты, желательно иметь еще пару конвектоматов, в котором вы их приготовите. Прита в данном случае выступает как... Эм, Некий мармит или некий опцион для того, чтобы контролировать качество этих блюд и через них, через себя пропускать. Все остальное делает другая техника. Но если вы начинающий ресторатор, и у вас, грубо говоря, есть задача готовить какой-то минимальный объем меню, чтобы пробовать, конечно, вам лучше ставить плиты, чем сковороды и непонятно какие другие гаджеты, потому что вы еще не поняли, как ваш концепт работает. Зачем же вы тогда набираете на себя а, такое количество непонятных для себя гаджетов, чтобы они просто стояли и на вас не работали? Плита в данном случае ваш лучший друг, лучший помощник. Теперь то, что касается управления и всего остального. Если вы не являетесь поваром, и не знаете температурных режимов, от того, что я вам их выведу на плите или не выведу, ничего не изменится. Вы должны работать с профессионалом своей индустрии, который скажет, что мне нужно 230 градусов. И тогда вы спросите у технолога, эта комфорта может давать 230, 350, 370, 400 градусов. Потому что, когда у вас высокая температура, очень высокая температура, Комфорка может не только обжечь руки, сковородку или пространство вокруг себя, она может сжечь крепежи, на которых она содержится, и может привести к гибели термостата в ручке. И тогда комфорка просто сгорит от повышенной температуры. Все нагревается, кер керамические элементы ломаются в термостате. А вам 400 градусов-то было и не нужно, просто повар от большой любви повернул комфорку на полную, и случилось ЧП. И наоборот, если у вас идет постоянная смена на поверхности э, сковородок, вам нужен постоянный какой-то мощный догрев, то в данном случае, как бы, неважно какая сейчас плита используется, там стеклокерамика, электричество или еще что-то, но вы должны понять, если вы ставите холодную сковородку на поверхность, ей потребуется время для нагрева. И сколько времени для нагрева? В случае с... Нагревом газом, вода по цветку, вы понимаете, что несмотря на то, что цветок начал резко нагревать, за секунду у вас не будет температуры, а вы начинаете выкладывать холодные ингредиенты, которые начинают прилипать к сковородке, потому что она еще холодная, элемент еще холодный, а уже начинается снизу э, косвенный нагрев. А в индукционном случае у вас наоборот мы молниеносно начинается нагрев, и вы все то же самое делаете, но получаете другой результат и другой вкус. И получается, что если у вас стоит две рядом плиты, и вы одновременно в а, два абсолютно одинаковых блюда готовите, вкус будет а, незначительно отличаться. Чем чаще будете готовить с разными температурными режимами, тем больше будет отличаться вкус.